Всем привет! Сегодня мы поговорим с вами о том, как перевести бесконечную десятичную дробь в обыкновенную. На протяжении трех видеоуроков мы постараемся разобрать различные примеры, двигаясь от простого к сложному. Для начала введем несколько определений. Десятичная дробь – это дробь, знаменатель которой есть целая степень числа 10. Например, 1 десятая – это единица делить на 10 в первой степени, 5 сотых – это 5 делить на 10 во второй степени и так далее. Десятичная дробь записывается без знаменателя, и при ее написании отделяют запятой столько цифр справа, сколько нулей в знаменателе. Например, 1 десятая в обыкновенной дроби записывается в десятичной как ноль целых, и одна цифра, в данном случае единица, после запятой. 5 сотых – это 0, запятая и уже две цифры после запятой. Бесконечной десятичной дробью называют такую десятичную дробь, которая содержит бесконечное количество цифр после запятой. На примере вы видите два числа, одно из которых число π. Оно как раз имеет бесконечное число цифр после запятой. Если у бесконечной десятичной дроби одна или несколько цифр повторяются, то такая дробь называется периодической десятичной дробью. А повторяющаяся цифра или группа цифр называются периодом и записываются в скобках. В приведенном ниже примере 32 – это целая часть числа, а дробное 61 повторяется бесконечное число раз. В следующем примере повторяющееся число 5, поэтому 23 мы в скобках не пишем, а пишем только 5, он и является периодом. Ну а теперь перейдем непосредственно к способам перевода бесконечной десятичной троби. Давайте переведем число 0,7 в периоде. Обозначим за x десятичную периодическую дробь. Хочу сразу обратить ваше внимание на то, что при решении примеров с периодами абсолютно не принципиально, сколько повторяющихся цифр периода вы напишите, 3, 5 или 10. Так как дробь бесконечна, естественно, что цифры в периоде повторяются до бесконечности. Теперь давайте умножим обе части нашего уравнения на 10. Слева получаем 10х, а справа у нас получается 7,7 в периоде. Дальше нам необходимо найти разность между 10х и х. То есть от 7,7 в периоде мы отнимаем 0,7 в периоде. Таким образом, 9х равно 7. Получается, что х равно 7 девятых. Сделаем проверку полученного результата и разделим 7 на 9. Это можно сделать столбиком или на калькуляторе, но в любом случае вы получите 0,7 в периоде. Стоит обратить внимание на следующее. В периоде у нас цифра 7. Она оказалась в числителе дроби, а в знаменателе стоит столько цифр 9, сколько цифр в периоде, то есть 1. Рассмотрим следующий пример 0,5 в периоде. Как и в прошлый раз, обозначим за х десятичную периодическую дробь 0,5 в периоде. Затем умножим обе части уравнения на 10. Таким образом, у нас запятая передвигается на одну позицию вправо. Находим разность между 10х и х. Получается, что 9х равно 5. Чтобы найти неизвестный множитель, мы произведение, то есть 5, делим на известный множитель 9. Проведем проверку. 5 делить на 9, опять можно столбиком или на калькуляторе, получается 0 целых и 5 в периоде. Давайте проанализируем результат. В числителе, полученной в обыкновенной дроби, мы видим наш период, цифру 5. А в знаменателе столько цифр 9, сколько цифр в периоде. То есть выявляется некоторая закономерность, о которой мы поговорим немного попозже. А теперь рассмотрим следующий пример. Переведем в обыкновенную дробь число 0,35 в периоде. То есть в периоде уже две цифры. Обозначим за это десятичную периодическую дробь. А потом умножим обе части уравнения на 100. Именно на 100, а не на 10, как в первых примерах, так как период состоит из двух цифр. И нам надо переместить уравнение запятую на две позиции вправо. Таким образом, 100х равно 35 целых и 35 в периоде. Теперь находим разность между 100х и х. Получаем, что 99х равно 35... а х равно 35,99. Сделаем проверку и разделим 35 на 99. Получим 0,35 в периоде. Давайте проанализируем полученный результат. В числителе дроби мы получили число, стоящее в периоде. Это 35. А в знаменателе дроби число 99, то есть число, состоящее из двух цифр 9. Получается, что столько девяток, сколько цифр в самом периоде. В следующих видео мы продолжим разбирать тему перевода бесконечной десятичной дроби в обыкновенную, но уже на более сложных примерах. Для просмотра Вы можете перейти на следующее видео по ссылке или посетить сайт, где найдете видеоуроки по этой и другим темам.